Вот. Но как это сделать, на листочке это все высчитывать, каждый продукт это все сложно. Но давно-давно уже есть решение этой проблемы. Есть а, на Android, там в магазине а, калькуляторы калорий всякие. Вот. Я не буду рекламировать, но я пользуюсь Хики-калькулятор. ссылку на приложение я оставлю внизу, там в описании, в комментариях, может еще. Он у нас как работа там просто нажимаешь плюсик добавляешь продукт также можно добавлять продукты с интернета по божу ну да тут допустим там выбираешь курицу там вареная там в гляре там еще в чем там в жареных там на гляре без шкурки, шкурки и он с интернета там можно подтянуть короче данные по божу и колораж естественно вот но я бы советовал, там ограничения короче, стоят на бесплатную версию. Лучше, конечно, купить платно, она там недорогая. Там 50 рублей, что в месяц, на копейки вообще. Вот. Зато у вас не будет никаких ограничений по поводу доступа вот, к ресурсам, по продуктам, по этим. Потом там стоит а, ограничение по статистике. Ну, то есть вы можете просматривать историю там питания, вес ваш и так далее. То есть у вас там вообще все считать будет. И индекс массы тела. И количество жиров в теле, там возраст указываете там, свою э, дневную э, нагрузку, ну, то есть там умеренная нагрузка, работаете, спортом занимаетесь, не занимаетесь там, и так далее. В набор массовый идете, либо вы хотите похудеть, либо еще там кто-то. Ну там куча всяких функций, и там калькулятор по идее и по воде. Вот, плюс там э, очень хорошая есть функция по напоминаниям. То есть, понимаете, да, чтобы не забывать кушать, надо кто-то что-то вам напоминал кушать. Вот. И вот этот калькулятор, короче, это умеет делать, но только уже в про-версии, когда 50 рублей доплачивается. Вот. И там уже вы, допустим, выставляете. Кстати, питание выставляется лучше при похудении через два часа кушать. И, соответственно, выставляете там в равных долях. Вы еще 5 раз в день кушаете. И, там, допустим, я тысячу калорий ел где-нибудь. 200 калорий через каждого часа. Хотел сказать по поводу вот этого вот калькулятор. Там нужно будет вам вручную э, в настройках написать вот эту вашу норму белки-жиры-углеводы, вам будет предлагаться какие-то пропорции, вам нужно вот высчитать, как я вам это вот объяснял, то есть у мужчин белок это 1 грамм, жиров 0,7 грамма, и углеводов там уже постоянно.